Всем здравствуйте! С вами Ольга Арзуманян и фонд взаимопомощи World Money. Наш фонд объединяет людей со всего мира для финансовой взаимопомощи деньгами. И являемся мы инвестиционно МЛМ проектом. Основан он 7 декабря 2019 года. Основатель и руководитель нашего фонда это Денис Сологуб. Наш фонд это «Рабочие места». На сегодня у нас уже более 27 тысяч э, рабочих кабинетов. Выплачено у нас уже более 20 миллионов рублей. И эти цифры говорят сами за себя. Наш фонд – это рабочие места. И социальная значимость нашего фонда в том, что мы даем людям зарабатывать, кормить свои семьи, осуществлять свою мечту. Э, мы охватываем огромный пласт населения, нетрудоспособного, тех людей, которых сократили на работе пенсионно и молодежи. Нет, считаю, что ни в одном проекте нет таких площадок, как у нас. Давайте ну, начнем с того, что я вам покажу, какие у нас есть площадки. А площадки у нас, ребята, я вам сейчас все покажу и расскажу. А есть такие площадки, которые действительно нет ни в одном проекте. Есть такая вот, например, площадка у нас автоэнергомини, да, с уникальным маркетингом. Есть шикарная площадка Автоэнерго. Здесь доходы вообще суперские, а есть две инвестиционные площадки и шесть МЛМ площадок, где у нас есть уникальные закольцовки. И наши партнеры, работая всего лишь на двух площадках, получают пассивный доход по всем этим площадкам. Я считаю, что быть партнером нашего фонда – это престижно. Чтобы стать партнером, нужно, конечно, пройти регистрацию. Подтвердить регистрацию свою через вашу почту, установить аватар свой, заполнить профиль. Для чего заполнить? Заполняется профиль, ребята, для того, чтобы э, с вами имел связь ваш спонсор. И вы же тоже будете спонсор, чтобы ваши партнеры тоже имели связь с, с вами. А, обязательно нужно прописать свои кошельки. Мы работаем, вывод у нас на две платежные системы по кошелек. А э, пополнение у нас подключено где вы можете с любой платежной системы пополнить кабинет, даже с криптовалютой. Вывод у нас ежедневно. Вывод Для вывода у нас нет ни праздничных, ни выходных дней. Вебинары у нас проводятся ежедневно. Два раза в неделю у нас проводит Валентина Порошина обучение для тех людей, которые... Только что пришли в интернете, и еще чайники, и обучает от А до Я. А поэтому, если кто еще не умеет приглашать, не умеет писать посты, ну, нет таких навыков, приходите на обучение. Обучение, она преподает очень хорошие ребята. Поэтому я вам всем советую. Итак. А сегодня мы, конечно, я начну именно с нашего обновления. А, как вы все, наверное, уже знаете, что у нас произошла очень хорошие новости. А, а какие новости? А такие новости, что а, убрали, убрали у нас на площадке ПДИ абонентскую плату полностью. Нет теперь у нас абонентской платы нигде. Ни на, ни на одной площадке. А, у нас убрали привязку к первому столу. Вот. Нет у нас теперь привязки к первому столу. А, как вы знаете, а те, которые еще не знают, ребята, это уникальная площадка тем, что, обратите внимание, она очень маленькая. Всего 4 рабочих стола а тем более бинар маль, манюсенькие, а, а это стол полностью выплаты. И, и обратите еще внимание о том, что здесь нет нигде накопительных столов. Вот 4 стола, они все рабочие и ни одного накопительного стола. Итак, давайте разберем вход на эту площадку. Как я уже сказала, можно... А теперь нет привязки к первому столу можно входить на любой можно начинать с 200 рублей можно начинать с 3 с 400 можно начинать с 4 с 800 и можно начинать ребята с 5 стола это стол выплаты а как это работает вот например если вы зашли на 1600 и активировали этот стол а вы пригласили первого партнера приглашаете и что? У вас 600 рублей идет на баланс для вывода, а за 1000 рублей у вас идет на площадку PDI, активируется первый стол. Вы еще здесь будете. Двигаться, Если будете активно работать, вы будете шикарно продвигаться на этой площадке World Money. Она очень хорошая. Она, мы стартовали с нею а, и очень долго работали на ней, на одной. И заработали огромные, хорошие, а, очень суммы. Мы я сегодня вам расскажу маркетинг по этой площадке. Итак, пригласили второго партнера. Вам 1600 на баланс для вывода. Третий партнер. 1600 на баланс для вывода. У вас всего лишь 3 партнера, а вы заработали сколько? На 1600 и 1600 это 3200 и 600, 3800. И плюс у вас за 1000 рублей Активировался первый стол на площадке World Money. Что дальше происходит, ребята? А дальше происходит, что у вас стол просто обнуляется. У нас здесь на этой площадке нет никаких реинвестов, ничего. И он просто у вас открывается, новый стол. И вы опять приглашаете четвертого партнера. А опять у вас идет 600 рублей на баланс для вывода. А за 1000 рублей активируется World Money первый стол. А у вас он а, с четвертого партнера закроется первый стол и откроется у вас второй стол уже на World Money. Итак, этот вот, пятый партнер, а, у вас 1600 на баланс для вывода. Шестой бал, а, партнер, опять 1600. На... Седьмой партнер, у вас опять будет первый стол на World Money. Но не забывайте, ваши же все эти партнеры, у них будет точно такое же происходить, как у вас в кабинете, и, вы, и ваши партнеры будут становиться все на первый стол к вам. Вот, поэтому вот рассмотрите именно эту стратегию, вы будете очень быстро продвигаться именно по этой стратегии. И дальше давайте еще покажу другую стратегию. А, например, если вы можно входить, например, «Мне очень нравится, и я приглашаю именно на все четыре стола». Это очень хорошее. Мы с самого старта работаем именно по этой стратегии. А вход на 1500 на 4 стола. Это первый 100, 100 рублей, второй 200, третий 400, и четвертый 800, 1500. Это не вообще. Что это такое? А килограмм хорошей колбасы не купишь, честно говорю. Вот. Начать свой бизнес, это шикарно. Итак, вы пригласили первого партнера. У вас первый партнер становится первый. На стол покупает. Второй стол покупает. Третий и четвертый стол покупает. Вот здесь вот. Я, например, покупаю клона за 100 рублей. Я купила, покупаю клона. И мой клон закрывает все четыре стола. И активируется. Пятый стол за 1600 а, стол выплат. И так, приходит второй партнер. Становится, у вас покупает первый, второй, третий и четвертый стол. А я опять покупаю клона за 100 рублей. Он у меня закрывает полностью все. И э, э, я сама под себя становлюсь. И что у меня 600 рублей на баланс для вывода. За 1000 рублей активируется первый стол на площадке World Money. Итак, ребята, это до бесконечности. А если вы не хотите покупать себе клона, то можно ставить партнеры. Я тоже так ставлю партнеры под партнеров, И партнеры продвигаются, и вы продвигаетесь. Это приходит к вам первый партнер. Первый партнер становится на это место. Я, конечно, я купила клона, и у меня закрылся этот стол, а уже второй партнер, он уже идет у меня сюда под первого партнера. И первый партнер покупает за 100 рублей клона. И у него закрываются все полностью 4 стола, и он приходит, становится партнер сюда. Первый партнер приходит и становится ко мне сюда на этот стол, на это место. И у меня летит, клон мой становится на World Money, 1600 на баланс для вывода. А точно так третий партнер пришел, опять я поставила под второго Второго закрылась полностью все, и он приходит, становится на это место. И 1600 получаете на баланс для вывода. Под третьего поставила четвертого, и третий пришел, стал. А уже следующего, пятого партнера я ставлю под первого партнера, чтобы он тоже купил, и он получает 600 рублей первую выплату. И 1000 рублей у него, он идет активируется, первый стол за, и так до бесконечности. Она очень интересная, она очень уникальная, мне она очень нравится. Вот. Поэтому я, я Лена у меня все время Мой спонсор ругала Да когда ты прекратишь работать на этой площадке ФПД? А тебе не надоело? Нет не надоело Она мне нравилась и Я активно работала Если Я сбрасывала ролик Сколько у меня было должников Наверное видели Сколько у меня партнеров на этой площадке Слава Богу все. Администрация пошла на уступки Списали всем нашим партнерам долги и теперь никаких долгов по кабинетам. Ура, ура, ура. Ну и следующая площадка, как я вам сказала, это площадка World Money. А площадка эта, ребята, ну тоже ж уникальная. Ну нет у нас таких плохих площадок на, в нашем фонде. Ну все, настолько денежная. Это просто супер. Итак. Первый стол у нас стоит 1000 рублей, второй стоит, стоит 2000, третий стоит 6000, четвертый стол стоит у нас 5000, пятый стол стоит 10, и шестой 30 тысяч. Вот, смотрите, как вы видите, что у нас выплаты именно все полностью, вот этот это зарплатный стол, шестой, но и здесь третий стол тоже зарплатный полностью. А и, и есть с первого есть выплата и на четвертом столе выплата. А всего лишь два накопительных стола. Я считаю, что это не так уж много. Ну и давайте разберем, что такую стратегию, что вы активировали первый стол, второй стол. Ну, давайте первый, второй, третий стол. Можно и третий стол. Ну, для некоторых это будет 9000 это будет сейчас... Ну, это такое время, что э, лето, сами знаете, лето отпусков, лето э, заготовок и все в этом роде. А поэтому не каждый человек может активировать именно за 9000. Давайте разберем ту стратегию, которая доступна. Это 3000. Я считаю, что даже с пенсии можно активировать эти два стола и работать на этой, по этой стратегии. Итак, в, вы... Активировали первый и второй стол и пригласили первого партнера. Первый партнер у вас идет 1000 рублей в, в, в накопительный баланс. Пригла... Когда нажимает покупку, он купил и этот стол. Когда нажимает покупку второй стол, второй партнер первого стола, у вас закрывается э, этот стол. Он закрывается у нас с двух партнеров и вы сами под себя становитесь сюда, на это место. А вот второй партнер, когда нажимает покупку второго стола, вы сами под себя, у вас закрывается и открывается именно стол выплат за 6000 тысяч. Итак, следующий, третий партнер приходит к вам, вам 1000 рублей на баланс для вывода. Первый партнер закрыл свой накопительный стол, и приходит, становится на это место, ребята, и 3000 на баланс для вывода. А за 3000 идет реинвест за 2002 второго и за тысячу первого. Первый стол. А Когда вы закрыли своего клона, ваш клон становится сюда на это место. А здесь не имеет значения, то ли ваш клон станет, то ли второй, то ли это третий, то ли это будет четвертый партнер. Кто из них будет самый активный, тот и приходит. Здесь обгон 100%. Есть, я работала на этой площадке, до сих пор работаю. А здесь обгон сумасшедший идет. Поэтому следите за тем, чтобы ваши партнеры не обогнали вас как спонсора. Итак, ваш вы закрыли своего клона и пришли, стали, получили 6000 на баланс для вывода. А на второй партнер то же самое. Закрыл свой накопительный и приходит, становится на это место. И 1000 рублей идет на баланс для вывода. А за 5000 у вас активируется четвертый стол. Итак, первый партнер закрывает свой третий стол. И приходит, становится к вам. У вас 5 тысяч идет в накопительный. Вы закрыли своего клона. И пришли стали на это место. У вас а, уже а тоже 5000 идет в накопительный. И у вас закрывается этот а, стол четвертый. У нас первый и второй стол закрываются двух партнеров. И у вас автоматом открывается за 10 тысяч а пятый стол. Итак. Закрывает второй стол партнер свой а, третий стол И приходит, становится на это место И приносит вам 5000 на баланс для вывода Первый партнер закрыл свой четвертый Пришел стол Это полностью стол накопительный Вы закрыли клона Второй партнер или третий И все это проплюсовывается И за 30000 у вас активируется шестой стол Итак, вы вышли уже на финишную прямую. И первый партнер, как только закрывает свой пятый стол, приходит, становится к вам на это место. И вам 10 тысяч на баланс для вывода. А за 20 тысяч Golden Ring наш любимый активируется. Вы закрыли своего клона и пришли, стали на это место. И получили 30 тысяч за баланс для вывода. Второй партнер закрыл свой накопительный, или третий, или четвертый. И пришел, стал на это место. Итак, вы получили 30 тысяч на баланс для вывода. И посмотрите, очень хорошая стратегия. Вы заработали 106 тысяч. Посчитайте. Вот, 86 на вывод. И за 20 тысяч у вас активировался крутая площадка Golden Ring. Ну скажите, чем он плох, этот маркетинг. Ну, ну просто шикарно. Я считаю, что рассмотреть нужно эту площадку. Итак, следующая у нас автопрограмма. А, шикарная площадка, где тоже а я ее тоже люблю, потому что десятка а, тем что здесь нет, привязки к первому столу. Привязка к первому столу, ребята, мне очень нравится, что их нет. Можно входить на любую стратегию, по любой, с любого стола начинать а, старт своего бизнеса. Итак, первый стол у нас стоит 500 рублей, второй стол стоит 1000, третий стоит 2, а четвертый стоит 6. И стол выплат, финишный а, стол, это 12 тысяч. Как быстро заработать? Вот смотрите, я вам покажу. Активировать пятый стол за 12 тысяч. Пригласили первого партнера, получили 12 тысяч на баланс для вывода. Второго партнера пригласили 12 тысяч на баланс для вывода. Третьего партнера 12 тысяч на баланс для вывода. И опять у вас стол закрылся, и вы... Покупаете обратно. Здесь не обнуляется, как на других а, на площадках а, столы обнуляются. А здесь вы покупаете за свои деньги, а, со своего баланса обратно. Если хотите зарабатывать именно а, только на этом столе. Но здесь есть другой вариант. Другой вариант тоже очень хороший. Давайте разберем. Итак, вы а, не будем брать первый стол. Я считаю, что ну, первый стол 500 рублей. Ну, как можно начинать бизнес с 500 рублей? Ну, это... это ну, считаю, что... Просто поиграться ну, с 500 рублей. Ну и будете вы, сколько же вы будете двигаться с этих 500 рублей. Я считаю, что очень хорошо начать бизнес именно с 6000. Это с четвертого стола. тысяч, а Как только приходит к вам первый партнер, вам 3000 возвращается сразу же на баланс для вывода. Итак, вам бизнес обошелся всего лишь 3000. А э, 1000 рублей идет вашему спонсору. А вот за 2 идет реинвест, идет автопокупка а, а, третьего стола. Вам его не надо покупать. Он у вас откроется с первого партнера. Итак, второй и третий партнер. У вас деньги приплюсовываются в накопительный. И с накопительного идет автопокупка за 12 тысяч. Итак, первый партнер закрывает свой первый стол и приходит, становится сюда. 12 тысяч на баланс для вывода. Второй партнер. 12 тысяч на баланс для вывода. Третий партнер. 12 тысяч на баланс для вывода. Итак, сколько вы заработали? 12 и 12. 36 и 3. 39. 39 тысяч. С малым количеством партнеров, ребята. Ну, конечно. Почему бы и, и, и не поработать, и не заработать? Я считаю, что, пожалуйста, заработали 39 тысяч, вы можете их вывести, вы можете активировать автопрограмму Энерго за 30 тысяч, вы можете активировать за 20 тысяч Golden Ring и работать на этих крутых площадках. Но скажите, что это не денежный рай. Что я хочу сказать, ребята? Бизнес – это война и мир. Но не по Льву Толстого. Это не бесконечное чередование войны и мира, а одновременно и мир, и война. Вы должны конкурировать и сотрудничать одновременно и в то же время. Все это делать одновременно. Я всем желаю о здоровье, счастье, и финансового и семейного благополучия. Позаботьтесь, пожалуйста, о вашем здоровье. Сходите в поликлинику, сделайте прививку, запишитесь сначала на прививку и сделайте, пожалуйста, прививку. Обезопасьте себя и своих родных. С вами была Ольга зуманян и фонд взаимопомощи Word Money